всем-всем привет друзья с вами дима и сегодня я вам покажу как проходить четвертую ночь creepy nights at fredis особенно это видео для одного ютубера который не смог пройти четвертую ночь как раз специально для него как бы по сути я это видео и сделал а, просто есть некоторые баги которые могут помочь пройти четвертую ночь, и я вам сейчас их покажу. Но если вам понравится, ребята, это видео в конце видео, когда вы досмотрите, и вы точно удостоверитесь, то, что оно вам понравилось, вы поставите по желанию же лайк. По желанию не обязательно и напишите плюс в чат, точнее, не в чат, а в комментарии или в скобочках плюс. Чтобы YouTube не забанил, э, то что вы хотите продолжение. Вот ну, так вот же я сразу и пойму. Я не забыл про видео, как поиграть в Майнкрафт по сети. Поэтому, если что, будьте уведомлены. Сегодня это видео выйдет. Мы нажимаем Новая игра. Прогресс будет утерян. Первая ночь. В принципе, можно просто бегать по вот этому вот комплексу, ну или пиццерии. Все, мы... Все, мы просто бежим вот сюда. Фокси у нас, ребята, не активен. Уй. Но Фокси там стоит. Фокси там стоит, он там есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Во, во, во, во, во, во! Во, видите, он там стоит, он вот сейчас там есть. На самом деле, я не понимаю, почему свет не попадает. По сути, он должен. Ну да ладно. Значит, мы вот в этой вот ночи просто, просто можем сидеть. Точнее, бегать. Здесь у нас сейчас они не активны, они будут активничать с двух часов но этот ком в среднем диапазоне вообще они могут начать двигаться из одного часа если что то есть тут нету определенного момента с которого они начинают действовать вот в этих вот шести ночах То есть, они могут выбежать и в один час, они могут начать действовать и в два часа, и или даже в три. Надо главное это учесть. «Извините, не работает». Мы, ребята, сразу же говорю вам, мы не можем просто пойти вот сюда вот и пойти в наш вот этот туалет, закрыться здесь просто и сесть, потому что нас сразу же убьет Фредди, который вот здесь вот сейчас стоит. Также мы не можем вот здесь вот запрятаться, потому что нас убьет этот эндоскелет. Он в любом случае будет нас убивать. Да, здесь есть скример от эндоскелета. Также в третьей ночи лучше долго не смотреть на этот плакат Фредди. Так как сзади может быть наш Фредди вот здесь, вот прям в этом месте. И потом он нас убьет. Сейчас мы просто бегаем, ни о чем не паримся особо. И дальше я вам скажу, какие есть еще приколдысины в этой игре. Но у меня есть один вопрос к этому охраннику, нашему Майкафтону. Ну вот этот вот зеленый э, фиолетовый парень. Почему, когда этот фиолетовый парень пришел на работу и видит то, что все эти монстры двигаются, он просто не может выбежать на улицу? Также, вот сейчас, когда Фокси проиграл эту свою мелодию, лучше к нему не подходить, так как он нас убьет. Да, Фокси действует и в первой ночи. Если он поет эту музыку, значит он может выбежать и в первых ночах. Так, Фред... Фредди не активен. То есть мы можем к нему прикасаться. Но лучше этого не делать. Потому что может быть такое, что он нас убьет. То, что мы постоянно к нему прикасаемся. Давай, Бонни, иди сюда. Сейчас мы тебя с Чикой потусуем здесь. Ты ей нравишься. Так, Чика, Чика, Чика, идет отлично. Вот, Чика, походу, подтвердила мой мое предложение. И пошла к Бонни. Или же она пошла для него что-то готовить. Ч что, ⁇ кто его знает? Пока нас не убивают, это очень хорошо. Чика, у меня есть вопрос. Почему ты не идешь к Боню? Ты же ему нравишься, тоже. Какие он тебе? Почему вы не можете просто потусовать вместе? Чем меня больше убивать? Или это у вас такая работа? Мне просто сейчас интересно. Может быть, может быть, это вам доставляет удовольствие? А кто может быть? Что, кто, кто его знает? У каждого свои вкусы, конечно, есть. Ух, нифига себе, я чуть не у... Я чуть... Я чуть не умер. Бонни нету. А, Бонни там, отлично. Эй, эй, эй, эй, куда вы пошли? А, ну в принципе. Ой-ой, я, же... я сейчас пугался. Вторая ночь. Во второй ночи то же самое. Все практически. Но здесь есть один приколдес. Здесь уже Фокси может напасть на тебя. может быть поэтому лучше ребята за ним сейчас смотреть лучше за ними смотреть иногда проверять вот таким вот, вот с такой же скоростью да вот так вот просто ты открываешь планшет и сразу закрываешь ты за ним наблюдаешь Это так, нам нужно Фокси проверять. Я сейчас вам покажу один баг, который здесь работает. Сейчас нам, там, нам только нужен Бонника хотя бы. Только... Ой-ой-ой, опять-опять-опять Фокси забыл, опять Фокси забыл. Лучше вот так вот делать. Вот во всех ночах лучше вот так вот бегать. Но я покажу, где нельзя. Ну, если вы хотите одновременно отвлекать Бонни и Чику, вы делайте вместе это с Фокси. То есть вот так вот просто... Вот так вот просто раз, раз. Заходите в офис, сразу открывайте планшеты, сразу же закрывайте. И делайте так хоть дофига раз. Только главное, чтобы... Вы успели добежать до того момента, пока Фокси и... Ч... Ой, точнее, до того момента, пока Чика и бони останутся здесь. Потому что они все-таки смогут сюда забраться. Потом. Лучше вот так вот бегать вечно. И их, если что, от... отвлекать между столов. Так, Бонни опять же там. Подожди, а Чика здесь. Ага, Чика здесь, понял. Есть же у них глаза здесь страшные но мы не будем на их глаза пялиться, мы лучше пойдем сейчас опять к Фокси, чтобы его проверить да, вот так вот же Фокси мы и проверяем всегда но не всегда, конечно, чтобы мы прям так вот вечно бегали здесь в некоторых случаях нам нужно обязательно сидеть в офисе Да, Бони там, да. Ух ты, нифига себе о, о, о, о, о, о, смотри, смотри. а О, Бони. Он медленный сейчас. Его надо как-то вот сюда вот загнать сейчас. Самое дальнее место. Ой, сейчас это чика сейчас проснется, и надо мне. Так, сейчас, сейчас Фокси, нам нужно кучу раз так поделать, чтобы, чтобы он понял, что мы за ним следим и до сих пор. <гас> Реально, смотрите, я чуть в чику не попал. Я чуть к ней в лапы не попал. Бля. Ух. Вот видите, я говорю, лучше к фокси не приближаться вообще. Но это, это прям неожиданно было сейчас. Фух, я хотел сейчас обойти Бонни, но не получилось. Все, выходим. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. К Фокси лучше, ребят, не подходим. Никогда. Никогда в жизни. Кстати, интересно, получится ли у меня здесь от не спрятаться? У меня здесь есть такой вопрос. Вот просто вот так вот ты здесь стоишь. А, нет, нельзя, нельзя, нельзя. Опять этот наш подопечный проснется. Этот эндоскелет. Так, все, мы настраиваем сейчас идем камеру на Фокси, чтобы мы, если что, за ним следили. Он убил не из-за того, что он выбежал именно, а из-за того, что он там был, активированный уже. Я просто к его шторкам подошел и он своими лапами меня схватил. Мне интересно, как здесь вообще детей развлекают. На самом то деле здесь почти ничего нету. Ты просто кушаешь и все. Ну и если что, просто смотришь выступления этих вот аниматроников. На самом деле, знаете ли? Уже искусственный интеллект есть, чат GPT, вот, и, походу, с помощью него будут делать этих аниматроников. То есть они смогут как бы общаться даже. Ну, если они будут запрограммированы на это. идем идем идем идем сюда идем к фокси смотрим за ним на всякий случай это очень важно у нет опять фокси фокси фокси фокси смотрим за ним К ним не подходить. Так, опять Фокси идем. Опять Фокси идем. Я их буду, если что, отвлекать, и Фокси смотреть. Я кучу раз это сказал, конечно. Просто я комментирую то, что я делаю сейчас. Почему не слышно наши интересные ноги? Они как бы у нас есть, они функционируют. О, чика, отлично, отлично, отлично, чика, чика, чика, чика. Так, так, так, так, чика, чика, чика, уся, иди сюда. Нам нужно тебя загнать куда -то. сюда. Вот, к Фокс сейчас вообще не подходил. У меня есть один вопрос к Чеке. Почему она так неожиданно появляется? Так, Тих тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, бони, бони, бони. Бонни, иди сюда. Блять! Ух, ⁇ -мо ⁇ я сейчас чуть от Фредди не получил задницы. Так, Чика там опять ждет свою пиццу. Опять что-то там на кухне делает. Кстати, да, на самом-то деле у них музыка играет не на сценах, а в кухне. Пусть в кухне все дети находятся, да? Да, ⁇ верный ты, естественно. Я опять не туда встал. Я не слежу за этим. Лучше туда не соваться, вообще. <свес> Чё я такой неуклюжий, мне интересно, <свес> с этим Фокси? опять за Фокси следим. Фух. опять же говорю то, что Ф... на фоксе лучше не трогать вообще его, туда лучше не подходить, а самое это я делаю. Что, что за человек? вот он вот здесь вот, он меня постоянно сапает, вот здесь. Хотя, возможно, знаете что, здесь как бы по сути хитбокса нету этих штор, возможно, он как-то таким образом меня постоянно ловит. Кто его знает? Размытие, размытие, да. Мне на самом-то деле есть еще один вопрос к создателям этой пиццерии. Какого фига, когда даже здесь свет горит, здесь слишком сильно темно? У меня есть такой вопрос. <реш> Опять там вечеринку кто-то устроил. Наверное золотой Фредди там вечеринку устроил. Лучше сейчас вообще к Фоксе не подходить теперь. Он тут действующий. Погоди, а я вообще на Фокси смотрю? Да, на Фокси смотрю. Просто может быть такое, что я не на Фоксе смотрю. А на кого-то вообще другого. О -о, о о Смотри, смотри, смотри! Глаза мерцают вообще в темноте. Иди сюда. А -а -а -а. Лучше держать ее подальше от дверей, чтобы мы все что успели. Опять же, лучше мне сейчас к Фокси не подходить. На самом то деле, здесь... на самом то деле здесь очень мало места для бицерии. Прям реально мало. Ты куда идешь, Чика? Чика, я здесь. Конец, заметила. Так. А, кстати, лучше, реально, лучше вот в этом вот именно месте с ними бегать, потому что ты подальше от Фокси и ты сможешь что забежать. Так. так, все, бежим сюда. по бони бони бони бони бони бони что ты тут делаешь когда сейчас меня уничтожишь глаз у бони вообще как бы он большой как, как и у чики в принципе вот у Чика стоит кстати этот кадр чики я вообще никогда не видел когда она там в туалете сидит я, я вообще этого не видел Вот это первый раз, когда я вот так вот вижу. Так. Лучше просто бегать вот так вот, если. А вот так вот прям ну реально много места. Как это так работает? А, кстати, нам же все равно нужен будет аниматроник, чтобы был у нас один, это печный, я хочу пос -по -пос показать, наконец, этот баг, который ну, сделать, чтобы он сработал. что то делаем. Четыре процента семьдесят... часа и семьдесят процентов. Блять! Давай, давай Бони, иди сюда. Ты мне нужен. Да-да-да, Бони, иди сюда. Сейчас покажу один баг, который здесь работает. Сейчас он идет к нам. Мы... походу не а. Во-во-во-во-во, видите, когда он сюда просто начинает заходить в этот офис, когда мы выходим, у них такая срабатывает функция, как будто они нас убили. У них в голове. И по физике игры такой работает. Чика, ты где вообще? Она что, там в туалете сидит? она там у себя на кухне стоит 5 часов О, Видите, ребята мы сейчас следим за фокси вечно и ничего не происходит Ой, Ой я думал что тут этого боя нету ладно сейчас мы попробуем от него убежать на самом-то деле это прям легкая ночь на самом-то деле сказал Конечно, вторая ночь из шести, как бы <сос skipped> разница очевидна. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, проверяем Фокси, проверяем Фокси. не ушел так и е... третья ночь так вот здесь вот ребята у нас самая интересная вещь Здесь нам надо сразу же следить за Фокси, включаем это все сюда, и сразу же нам надо включать фонарик. И опять же нам контролировать этих аниматроников, чтобы они были подальше от наших дверей. главное чтобы фредди к нам не пошел не подошел от 79 70... 97 процентов себе, Они как зомби начали лезть. Так, опять идем, идем, идем к Фокси. Фокси, на самом деле, здесь самый самый активный. Так, так, так, так, так. Иди секуйся сюда. Мне нужна твоя задница. Чтобы ты ко мне не пошла. Ой, опять надо к Фокси помедленнее идти. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идем, идем, идем, идем сюда сейчас мы этот баг будем использовать опять, который я вам только что показал во второй ночи а, не ушли вообще круто да, ребята, я забыл короче, когда Чика заметила меня то есть, например, Чика вот здесь вот, я бегу в офис главное, чтобы она была по вот этой вот линии я бегу вот сюда. Захожу вот сюда. Проверяю Фокси, выхожу отсюда. И она уходит. Как и Бонни, кстати. Кстати, с Бонни тоже так происходит. Здесь также может быть активен Фредди. Чик, иди сюда. Ты куда ты пошла? А, понял. Твои дела. сейчас сюда мы используем этот баг который мы уже знаем хотя мы можем попробовать да да да да да да видите работает работает все понял мы можем так защищаться 87 процентов и два часа а каким макаром это у меня получилось Блять, иди сюда. Как же я боюсь, когда она ко мне идет, а? Так, все, идем, идем, идем, идем, идем сюда. А нет, не работает. Ну да, бони здесь. Так, отлично. Все под контролем. Контроль работает. О. Ой, надо это, если что, сейчас чеку закрывать. хорошо так фокси опять активировался так чика ушла отлично все под контролем чика пошла нахер принеси мне сначала пиццу тогда я тебя опущу. О, круто! Все ушли. Ходи, Бонни здесь, да? Да. Опять он сюда идет? я боюсь от того как, как как они двигаются я иногда ребята я специально так делаю открываю двери специально потому что так э, сохраняет энергию то есть когда бони здесь стоит например мы можем на несколько секунд закрыть открыть двери Четыре часа. Отлично. Вот я, я, я специально так быстро постоянно бегаю. Чтобы знать, где аниматроники находятся. О, здрасте, Чика. Чика, я, конечно, понимаю, что ты хочешь ко мне идти, но сначала принеси мне пиццу. спицы сюда ногой. Опа! Опять фок. А, Фокси настолько открыл шторку. Ну, я не следил за Фокси, поэтому он меня напал, я понял. Нужно постоянно за ним следить. Я, я просто себя загнал ловушку. Я просто не вовремя нажал зеленую кнопку. Смотрим, смотрим зафу. Фо... Сколько, сколько? Один час уже. Нифига себе, я так быстро. А уй, уй, уй, уй, я за фокси не смотрю, я за фокси не смотрю. Тихо -тихо -тихо -тихо. Бежим, бежим, бежим, бежим. Ой, кстати, этот. Здесь есть одна пасхалка. Уй, чика здесь. А, чика там, да? тихо тихо тихо тихо тихо идем идем идем идем идем идем, тихо что тихо тихо тихо вообще перестал следить. Ой. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо это тоже надо учесть, то что у нашего персонажа есть выносливость. Так, 87%. Два часа. Все. Так, Фредди здесь. Мы никуда не идем. Мы здесь остаемся. Ой-не-не-не, лучше здесь не стоять. Теперь просто можно следить за Фокси и ждать пока они пройдут. Бони, ты мне немножко мешаешь сейчас. Если Бони забежал вот сюда захочет зайти вот сюда бак этот не сработает то очень плохо грустно точнее а нет, сработает сработает все все понял вопросы не имею все рай его все я думаю это не работает окей я понял так ну фредди там нам чуть-чуть подбирается. Так у нас уже половина четвертого. Ой. Как же это опасно? Фокси уже хочет побежать. Ну, давайте пустим Фокси, в принципе. Ничего нам бояться не стоит. У нас уже 4 часа и 72%. В принципе, ему можно потратить энергию. Кстати, да. Когда... Мы ослепляем Фокси, у него энергии не тратится. Это когда он к нам... Блять! Когда он к нам бежит и стучится в эту дверь, тогда энергия тратится. И лучше сделать так, чтобы она не тратилась. То есть постоянно за ним вот в эту вот камеру смотреть. Так, два у нас аниматроника зашли к нам. Да-да-да, с двух сторон зашли такие самые умные, да? А я просто отдыхаю, лошады. Я от вас закрылся, и вы ко мне не сможете зайти. Так, Чика здесь. пройди здесь Чика ты а в принципе можно и так делать Сам на самом деле я, я лучше закрою дверь. 52%. Фух, капец. Ну, немножечко-немножечко сложновато, но в принципе легко. я заметил эту надпись я на нее отвлекся но я почти почти прошел так 1 с себе так следим за Фокси, следим за Фокси. но вы видели, там надпись была. Это я. Вот здесь вот на табличке была надпись. Это я. шесть процентов уй блять бежим отсюда в это голден фредди хотя он не действительно в этой, в этой ночи Но лучше на всякий случай всякие случаи лучше то 93 93 процента нифига себе вот это я живу так всякий случай лучше нужно же о так боняш привет чекуся Чика, чика, ты куда идешь, <смех> блять. Хорош. убежали. Сейчас, сейчас, сейчас бак мы это используем. Вот ее нету, она ушла. Отлично. Мы так можем. Надеюсь. Иди нафиг. А чего Фокси так? В как фокси сильно резко начал бежать. сложно здесь в фрейде наверное потому что я не до конца понял его мех механику Что там стоит здесь а нет нет не стоит вот так вот я иногда буду делать это очень поможет Бонни становится где-то там вообще в углу. Все под контролем. Так, Чика. Так, Фредди там на кухне. Не ве... А че дверь не открывалась? Кук, так, окей. Да, она здесь работает вот эта вот пасхалка. Так, Фокси. Давайте мы Фокси пустим, пускай побежит. ушел. Чика ты! Когда ты нервничаешь, ребятам. Когда вы нервничаете, вы начинаете плохо себя чувствовать. Кстати, на блокад сейчас этот не смотреть, Фредди. Лучше. А то мы скрипт какой-то запустим. Он тут бывает. Этот скрипт А, Бонни, здравствуйте. Открываем дверь, открываем двери не боись. Вот теперь только закрываем. Вот, Фокси идет. Очень хорошо. Так, на четвертой ночи будет все гораздо сложнее. О, Чика, наконец-то ты ушла. сюда вот все он побежал ребята мы прошли так а теперь самое главное как пройти четвертую ночь это сложно для тех кто не играл но тот кто уже имеет чуть-чуть хотя бы опыт он сможет. Опять же, мы выходим. А, кстати, нет, не выходим сначала. Опять же, мы сначала сюда камеру ставим. И теперь, кстати, на этот плакат можно смотреть. Что не будет? Нужно сейчас смотреть за этим Фокси. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Иди сюда, иди сюда. Бонни, Бонни, пошел. Ой, Чека пошла. Отлично, ребятки. Вы нам нужны. А, Бонни, а ты лентяйка сегодня, да? Ты опять? Что-то ты меня вечно, Бонни, расстраиваешь. А, нет, все. Отлично. Он идет к себе туда. Это очень хорошо. Что ж ты там кушаешь вечно, мне интересно? Или ты... Фокси бежит закрываем. Ого, Нигаси, вы видели, как он сюда телепортнулся? Делаем иногда вот так вот, и делаем вот так вот, проверяем. не ушел отлично они да могут они могут как бы сразу же уйти то есть они могут сюда вот встать а потом уйти то есть надо сначала посмотреть они сразу идут к нам или нет нужно за этим садить чтобы не тратить энергию зря так ух ты нифига себе слышишь чика чика чика чика вот так вот надо, кстати, реально в стрессе сейчас. Вот здесь реально стресс. Ой, здрасте, Фокси. Ты опять активировался. О, кстати, попробуем... Сейчас попробуем сделать такой баг. Вот. Чикай,ди нафиг. Так, Фукси нету. О, Бони отошел. Отлично. Мы очень хорошо с этим справляемся. Потому что сейчас у меня 66% и 3 часа. 67%. это я <свист> <свист> если получится Фокси, беги. Вполне держимся, когда там принять стоит, все равно лучше чуть-чуть открыть двери. Девять процентов. процентов фредди дошел назад 17 процентов Ради нас пожалел. 14 процентов. Двенадцать. Закрываемся. Не, не, не, не закрываемся, не закрываемся. Это опасно. Десять процентов. Все. Девять процентов. Ура! Пятая ночь. Ребята, мы дошли. Пятая ночь. Значит, что я сейчас... Значит, я сейчас все перескажу то, что вообще нужно для игры этой, чтобы пройти четвертую ночь. Значит, нельзя спрятаться в мастерской. Именно вот под этим вот столом. Потому что вот это вот существо, оно нас убьет. Собственно, понятно, да? Следующее это то, что нельзя спрятаться в туалете. Если кто-то мне не верит, то я вам сейчас покажу. Открываем дверь. Идем сюда. И закрываемся. Нас напугал Фредди. Самое то, что нужно делать в самых. Э, то, что нужно делать в самом начале ночи. Так это то. Что нам нужно отвлекать наших этих двух аниматроников. Чики и Бонни. Сейчас они активируются, и я покажу, что нужно делать. Что, что, ну, как, как правильно их отвлекать. Значит, смотрите, видите? А наши аниматроники вот ожили, и я их должен отвлекать. Но отвлекать образом, каким? Образом именно вот в правой части пиццерии. Рекомендуется это делать в правой части пиццерии. То есть именно возле вот этих вот столов. Не вот там, где возле Фокси, а именно вот здесь справа. Так как, когда мы притрагиваемся к Фокси, к его шторкам, он нас пугает. И может нас... Ну, ну мы случайно к его к шторкам, короче, притрагиваемся, и он нас убивает. Вот. Нужно именно отвлекать аниматроников здесь. Ну и также не забываем то, что нужно следить за Фокси, который у нас тоже будет потом активным. Как-то вот так вот. Также существует баг. Когда... Когда вот, например, вот Чику, например, возьмем. А она вот идет сюда ко мне. Вроде бы как, она идет ко мне убивать меня. Но если мы зайдем в левую часть, вот сюда... А, не-не-не, сейчас щас, Вот когда она в офис заходит, я выбегаю отсюда, и она уходит. Не нужно дожидаться того момента, когда она остановится. Поэтому баг не сработает, когда она остановится полностью. Вот, нужно ждать, когда она будет прям вот здесь вот на пороге, вот здесь вот прям стоять. И сразу же выбегать, чтобы она сразу же отошла. Например, ушла в другую сторону. Вот, Чика пошла ко мне. Сейчас опять же мы сделаем этот баг. Она заходит вот сюда. Мы заходим. Нет, она не убегает. Окей, значит, это не всегда работает. Значит, она заходит ко мне вот сюда в офис. Мы выбегаем, и она уходит. Так, ну да, вот так же это работает и в другую сторону. Когда она вот здесь стоит, она потом вот так вот заходит к нам в офис. Мы выбегаем вот отсюда Через противоположный именно коридор, не через ее, а именно противоположный. И она уходит. Как-то вот так вот. Также не следует закрывать дверь прям слишком рано. Нужно закрывать двери в именно определенный момент. Чика, ты что офигела? Нужно закрывать двери, когда аниматроник будет прям... прямо перед дверью. Вот когда он только вот так вот станет, либо начнет заходить в офис, вы сразу же закрываете двери. Как-то вот так. Но следует знать, что это работает только на чеку и бони. Вот видите, я опять вышел, и она вот сюда зашла. О, опа, опа, опа. И сейчас... Ну вот она сейчас заняла, конечно, меня сейчас убьют. В общем, то что я хотел сказать. А, на... на Фредди и на Фокси лучше такого не делать. Так как Фокси, он может прям быстро пробежать к тебе. А Фредди, он может прям из центра пиццерии прямо зайти к себе. Что я имею в виду? Когда Фредди активируется, он встает вот сюда вот именно на вот это место самое первое, когда же мы пытаемся дождаться тот момент, когда Фредди начнет прибегать прямо к двери нашей, мы этого даже и не услышим, так как он смеется далеко. И он также супер быстрый. И мы не успеем закрыть двери, и он нас убьет. Поэтому нужно об этом тоже думать. Также есть тут одно правило, при котором нельзя смотреть на плакат Фредди. Вот именно вот этот вот. Этот плакат Фредди нельзя смотреть только на третьей ночи. Так как потом на третью ночь появится Фредди вот прям вот здесь вот. И он нам выломает дверь, и наша энергия полностью кончится. А также самое главное, самое-самое главное. Аниматроники могут не заходить сразу в офис. То есть, допустим, вот Бонни. Вот я сейчас в офисе. Вот, допустим, здесь Бонни. Заходит ко мне. И видите ли, он пошел назад. Потому что он такое тоже может делать. Он может просто развернуться. Также он может.. Так, Более иди, иди ко мне. Также он может просто зайти в угол. Но сейчас этого не произошло. Он встал перед дверью. Нужно ждать того момента, когда он станет прям перед дверью. Или сразу же начнет заходить в офис. Тут у него два варианта, как он может зайти в офис. И видите, он ушел. Также он может опять же... Ребят, смотрите. Он сейчас это не сможет, наверное, сделать. Короче, он может... Он может пойти вот сюда. Вот здесь вот начинать дрыгаться своими вот такими вот глазами. И своим лицом вот здесь вот, короче, стоять. И не заходя в офис, назад уйти. Чтобы вы это, чтобы вы это знали. В общем-то, как-то вот так. Ну, а также для бонуса здесь есть, по-моему, вот такая вот пасхалка. По-моему, типа... Я не знаю, он работает ли или нет. Наверное, нет. Хотя... Я просто в прошлый раз не сказал. Но если на кекс смотреть в определенной ночи он будет тоже на тебя смотреть. Начнет на тебя смотреть. То есть текстик у нас живой. Но это не происходит, так как я в кастомнайте нахожусь. В общем-то, как-то вот так вот. А также, когда Golden Фредди появится, это такой золотой мишка, когда Golden Freddy, он может вот, вот он может вот здесь вот появиться, он может вот здесь вот появиться, он может вот здесь вот появиться, он может вообще вдалеке появиться или прямо вот здесь вот близко. Ты сразу же, если услышишь смех, на всякий случай поворачивайся. На всякий случай. Но главное знать то, что он может быть в любом месте, даже за стенкой. И даже если... Он будет за стенкой, он все равно тебя убьет. Важно знать то. Важно знать то, что когда мы ослепляем Фокси, мы не тратим энергию. То есть, когда мы слепим Фокси, мы не тратим энергию. Только когда он начинает бить нашу дверь, тогда отнимается 4%. То есть по сути по сути мы можем слеплять фокси сколько раз сколько угодно и ничего нам за это не будет вот видите отнялась отнялась отнялась то есть иногда он отнимает 2 процента иногда 4 3 но в этом диапазоне, но не меньше двух. Как-то вот так. Вот. Сейчас даже мы это будем смотреть. Сейчас мы посмотрим. У нас сейчас 84 процента. 78 видите? он тратит он тратит три процента 4 и 2 вот в этом диапазоне но никогда мы его ослепляем никогда мы его ослепляем в общем то как то вот так также важно важно знать что фредди тоже тратит энергию когда он бьет в нашу дверь когда фредди бьет в нашу дверь он также отнимает 4 процента ну то есть от 2 до 4 в этом диапазоне вот сейчас фредди у нас дошел до нас вот у нас сейчас 90 процентов 89 вот-вот-вот вы сейчас это видели вы, вы это сейчас видели было 80 вот сейчас 86 было а потом стало 82 и сколько там во и с каждым разом и с каждым разом все больше и больше ну давай пугай Нахи. Он так резко это сделал. Короче, вы поняли? Ну или ты понял. В общем-то как-то вот так. В общем-то пока что я самые самые главные вещи тебе сказал. Вот, вот, вот, вот, вот. Видели, видели? Вот, вот, Чика вот здесь вот стояла и она ушла просто. Она даже не зашла ко мне в офис. Как-то вот так вот происходит. В общем-то, пользуйтесь, ребят, этими фактами. Они вам точно должны помочь. А я от Бони пошел умирать. Оп-оп-оп-оп. Идет, идет, идет. Смотри, смотри, смотри, смотри, ко мне идет. А нет, не идет ко мне. Ну ладно, тогда я к нему сейчас приду, и он меня убьет. В общем-то, удачи в прохождении. Что же, ребята, я на этом заканчиваю. Я вам показал и показал одному ютуберу, как проходить четвертую ночь. Нужно просто постоянно везде смотреть. Я просто смотрел везде и в камеру Фокси, там, где пиратская бухта, за шторками. Я смотрел, получается, в Бони, чтобы он близко подошел к двери. А потом я его уже закрыл э, дверь. Вот. А и в Чику я тоже смотрел, чтобы она только сначала подошла к двери, и я сразу же закрыл ее. А также я использовал баги, при котором аниматроники меня теряют и уходят. Например, там Чика на кухню или Бонни там в свою мастерскую. В общем-то, как-то вот так. ну и также я использовал бак возле двери когда я просто выходил на другую сторону и аниматроники также выходили как-то так собственно мы прошли четвертую ночь кто-то у нас говорил что это невозможно сделать но если ребята вам понравилось это видео можете написать мне об этом и также, ребята, если вы хотите, чтобы я прошел пятую и шестую ночь, то напишите мне плюс в скобочках, чтобы YouTube просто не забанил. Как-то вот так вот. Но не надо говорить, то что эта игра непроходима. Как-то вот так. В общем-то всем удачи, ребят, ну и всем пока.